Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Collect All Pets Для этого нам как всегда потребуется зачит, ссылка на него и сам скрипт будет в описании Буду использовать Splash Скрипт я уже вставил для этого плейса А что нам остается сделать? Это нажать на кнопочку Inject, нажимаем Ждем пока мы с вами заинжектимся Все отлично мы заинжектились. Так, теперь смотрите. У кого вдруг инжект не получился, заходим в настройки. И здесь нужно выбрать версию, либо же сразу две версии включить. А, здесь осталась одна версия. Точно, забыл. Кстати, вышло обновление. А, кто знает, раньше здесь было две версии. Одна версия 2.0 инжекта. И была еще какая-то версия. Но сейчас вместо нее поставили фикс FixKickHero. Это очень круто. То есть... Из-за этой функции, если она у вас включена, по идее, вас не должно кикать. Как вы знаете, если кикает вас с игры, то на протяжении часа вы в игру не сможете зайти, к сожалению. Вот, и вот эта функция помогает, чтобы этого кика не было. Вот, так что у кого не получилось, заинжектесь, а просто включить версию 2.0 и попробуйте, должно получиться. Так, после этого нажимаем на кнопочку Inject. Все, вот он появился, скрипт. Отлично. Но перед этим я хотел бы показать еще один скрипт. Это админ команды или админ консоль. В принципе, как хотите называйте. Тоже на нее ссылка в описании будет. Вот она появилась. А, как вы видите, здесь есть на карте яйца. А, если я не ошибаюсь, их можно собрать. Давайте, допустим, включим Fly. Пишем Fly. Нажимаем Enter. И, как видите, я летаю. Подлетаем к яйцу. Все отлично, получилось собрать. Четко. Давайте другие тоже соберем. Также здесь есть ноу-клип. No то есть вдруг, если вы куда-то подлететь не сможете, просто включите ноу-клип. No и у вас получится подлететь к этому яйцу, которое вам нужно. Вот, допустим, видите, к этому я не могу подлететь. Чтобы это сделать, пишем ноу-клип. No либо пишем, либо здесь выбираем. И нажимаем Enter. И теперь мы спокойно можем забрать это яйцо. Так, как я понимаю, клип no нужно выключить сейчас. Чтобы выключить, пишем on noclip. Все, готово. И почему-то до сих пор не получилось. Давайте еще раз попробуем. Так, допустим. Ну, как видите, не подбирается. Окей, давайте здесь тогда встанем, попробуем и выключим. Все, выключили. Ну, короче, как видите, в итоге не получается. Ладно, в принципе, не беда. Как я понял, чтобы это яйцо все-таки собрать, нужно открыть, получается, новую локацию. Ну, ладно, самое главное, то, что на вот этой локации мы успели все собрать. Это довольно круто. Так, как видите, у меня пэта уже нафармили довольно много монет. В принципе, пэт у меня слабые. Хотя вот посильнее, пэт какой-то есть, давайте оденем. Так, выключаем, значит, fly. Все, готово. И теперь а, включаем функцию Coins. Это автоколлект монет. Как видите, работает. Собирает он, кстати, довольно быстро. И, как я понимаю, собирает он монеты не только мои, которые я нафармил, но и на других локациях, которые а, фармят, получается, другие игроки. Конечно, в плане задумки разработчика это глупо сделано, то, что можно собирать монеты других игроков. Но в плане вас это, я думаю, довольно выгодно. Именно для вас будет. Так, ладно, давайте сейчас выключим. На ту локацию я сейчас попасть не смогу. Нужно новый клип включить. Давайте включим. Вернемся на нашу локацию. Так, смотрим, какие питомцы выпали. Пока что еще никаких не выпало. Окей, а, значит, давайте идем дальше. А есть также функция автокьюст. То есть за вас автоматически будет собирать награду за квест, если он у вас выполнен. Как видите, у меня уже выполнен. Я могу сейчас получить яйцо. А, включаем эту функцию. И, как видите, автоматически квест за меня забрался. То есть забрал награду. Прикольно. Пока что еще все коммоновские падают. Ну ладно. Окей. Так, это выключаем. А, также, смотрите, здесь есть коды. Давайте нажимаем, смотрим, что будет даваться. А, как видите, пока что прибавляется время буста. В принципе, довольно круто. И как я понимаю, тут эти коды все-таки дают только именно бусты. Больше ничего, к сожалению, они дать не могут, как я вижу. Окей, ну ладно. А, здесь также есть какая-то сет лукит арена. Как я понял... Выбрать арену, на которой будет фарм, возможно, возможно нет, не знаю честно как переводится. Ну допустим вот это вот поставим. Так, и идем дальше. Автор супер кристалл, как я понял это автофарм какого-то супер кристалла, который должен быть на карте, но как видите по идее у меня его нету и у меня ничего не фармится. Давайте да пока что выключим. И кнопочка есть автоклим Daily Pets. Включаем. И пока что ничего не происходит. Возможно, я уже собрал, потому что вне записи я проверял эти функции. И я ее включал, возможно, у меня уже собрало. Ну ладно. Так, как я вижу, здесь есть коммуновское яйцо. Окей. А мне получается, еще не хватает 5 петов, чтобы пройти в новую локацию. Давайте сейчас тогда купим яйцо. Хотя, в принципе, можно даже не покупать, чтобы монеты не тратить. Как видите, довольно быстро получаю за фарм эти яйца. Так, давайте быстренько монетки соберем. И найдем пока что автооткрытие. Так, вот, скорее всего, нашел. А здесь интервал. Получается, это с какой скоростью, как я понял, будет открываться яйцо. Можно открывать быстро, можно открывать подольше. Как вам удобнее. Комоновская. Ну, давайте одно откроем, в принципе, посмотрим, работает эта функция вообще или нет. Да, это работает. И я открыл очень быстро я потратил все монеты. А, ладно. То есть, интервал все-таки нужно, получается, наверное, ставить больше, чтобы оно медленнее открывалось. Либо же оставить, как бы был. В принципе, выгодно то, что очень быстро так открывается, если монет у вас много. Довольно быстро сможете их потратить и. Получить новых пэтов с яйца. Так, почти квест выполнен. Осталась одна монетка, собираем. Все отлично. Так, и давайте тогда посмотрим а, другие функции, которые здесь есть. А, здесь получается, как я понял, можно автоматически прокачивать пэтов. Автобай Buy и Upgrade 1. Давайте попробуем нажать. Точно не знаю, что это значит. Возможно, здесь надо что-то выбрать. Так, допустим, вот подбегаем сюда. А, заходим. И почему-то не получается зайти. А, все-таки у меня уже прокачался какой-то питомец, как видите. То есть, и меня даже не пускают зайти в эту панель. И вот интересно, дамаг он покупается сразу на всех пэтов или именно на какого-то одного? Вот это мне пока не ясно. Пэты до сих пор все комоновские. Ну ладно. А, также здесь как-то как можно увеличить вашу вместимость пэтов. Не знаю, как это сделать. В принципе, кто играет, я думаю, вы знаете. Так, ну, допустим, здесь а, есть функция. Автобай, дамаг, то, что я сейчас сделал. Давайте ее попробуем включить. Да, и как видите, дамаг купился. Прикольно. Ну, короче, как я понял, просто можно вот, эти, вот этими функциями не пользоваться. А вот ниже, которые функции идут, где есть кнопочки «включить» и «выключить», ими можно пользоваться. Тут они прокачивают, получается, «дамаг», «спид», «дроп коллект» и «дроп апгрейд «апгрейт» какой-то, не знаю, что это значит. Так, ну, в основном, в принципе, все функции закончились. Давайте посмотрим, что я еще вам не показал. В принципе, все. Здесь больше особо функций то нету. Единственное, что... Давайте попробуем еще раз включить вот эту функцию. Авто супер кристалл. Может быть, сейчас получится. Нет, как видите, не получается. Какой-то телепорт у меня появился. Ладно, давайте тогда... Напоследок быстренько включим coins, зафармим монетки и откроем на эти монетки яйца. Также попробуем открыть какое-нибудь другое яйцо, если мне на него хватит, конечно же. Я не знаю, сколько другое стоит, не А вон там цена была написана. Вот здесь, короче, получается, вот я нашел, покупаются слоты для пэтов. Все, понял. 25 тысяч монет стоит один слот. Чтобы одеть еще одного питомца. И вот здесь есть яйцо анкамоновская за 35 тысяч. Я почти две штуки могу купить. Давайте чуть подкопим, пока я найду. Все, вот я нашел. Чуть-чуть осталось монет. В принципе, фарм довольно быстро идет. Так, все, буквально тысяча осталось. Все, отлично. Включаем и спорим. Да, работает Отлично. Сразу два пэта купил. То, что нужно. Так, и почему-то у меня здесь вот эта картинка зависла. Как мне с нее выйти теперь вопрос? Походу это баг. И придется перезайти. Ну ладно. Сам факт, то, что покупка яйца с другой локации, которая у вас закрыта, она работает. Это очень круто. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Айзбан.